Попробуем попасть с него вот этой штукой. Бураны. Давай-давай-давай. Изи-изи! Очень странный босс, на самом деле, сегодня. Он реально 4 хода подряд дает глубокую заморозку. Перед началом прошу минуточку внимания. Недавно я создал новый канал на Яндекс.Зене. И сейчас мне нужно набрать подписчиков, для того, чтобы получить монетизацию видео. И я знаю, что у меня очень много людей смотрят без подписки. Поэтому я бы хотел попросить подписаться на мой новый канал Яндекс.Зен. И я вас буду радовать новыми своими видео. Всем приятного просмотра этого видеоролика. Всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. И сегодня я записываю прохождение босса Поработитель в 2023 году в Ормиксе. В прошлом видео я проходил мятежного робота и сказал, что следующее видео будет по следующему боссу. И им оказался Поработитель. Почему именно Поработитель? Все просто, я решил выборочно проходить боссов на свой канал, я проходил самых сложных и самых последних, и босс работитель в этом списке. Я знаю, что все умеют его проходить, ну не все, но очень много людей его умеют проходить, задроты, все топеры умеют его проходить. Все равно я снимаю прохождение этого босса, потому что я максимально качественно, максимально подробно, максимально... Быструю тактику на этого босса Плюс на канале у меня древнее прохождение имеется от 2018 года Я хочу все-таки обновить прохождение на канал в стримах также есть прохождение, но это все-таки стримы, и в стримах я так более подробно не объясню каждый ход как на видео. Поэтому приступаем, начнем мы с команды, и персонаж нам нужен первый, это лидер, будет бронер берите ну бронер, потому что все-таки на физурон не играем с этим боссом, а атака тут ни к чему не нужна вообще на этом боссе. Лидер рок, конечно и шапки, и артефакты защиты от тока нужно иметь. У меня тут максимальные крафты, если у вас такого нету, можете брать там биотика, не знаю, можете взять на, не знаю, даже может взять на второго персонажа там я не знаю посмотрите что там у вас есть защита от тока максимально но ну вот в идеале этого персонажа нужно брать лидера это первый персонаж не основной лидер а основной будет у нас который будет ре реально всю катку решать у нас это демон призрачный ворон и легендарный генящий молот у меня все леги тут да конечно же если у вас нет легко можете другие поставить шапки артефакты но нужно брать с уроном к яду вампиризмом и критом конечно же да можно взять, допустим, шлем огня, допустим, даже самого параба взять можно, и можно взять еще другую скандинавский шлем, допустим. Но у меня тут жестокий, конечно же, да. И, наверное, можно взять еще голограммный облик. Но я взял ворона. Почему именно ворона? Во-первых, у него защита от холода есть, во-вторых, у него есть пассивный реген, во-вторых, вампиризм хороший, и все дела защита от заморозки. Как-то так. Этот перс я считаю идеальным для этого босса. Еще на втором месте я считаю, что все-таки Параба можно брать. Самого Параба Не его брать можно. Но на первом все-таки ворона ставлю я. Я постарался максимально подробно объяснить насчет команды. На самом деле много вариантов есть, но я выбираю этот идеальный вариант. Да. Видео как затяжное получится, так я стараюсь максимально подробно объяснить. Так как на метеке я объяснял, так же, так же и тут буду объяснять. Ну а теперь погнали к паработителю. Арсенал, думаю, сами поймете, какой там Как обычно Первый ход ставьте атомку Вот ее вот сюда ставьте, ну, потому что Если прикрывается он и перчаткой То атомка не попадает А так даже печь поставит Атомка все равно затравит его и идем наверх, наверх, кидаем блокиратор Просто кидаем Влево, куда-то вот сюда И ставим на краешек, так как молния тут У нас не попадает, срабатывает бак Вот такой вот он ставит балочку, прикрывается типа от атомки, но все мы давно знаем, что атомка попадает, спокойненько срабатывает крит урон. Запоминаем, что от блока сработал сейчас на второй ход крит урон. Вот, чтобы нам считать, можно было криты спокойно. Далее мы можем вот тут вот ямочку сделать небольшим прыжком. Зачем, спросите вы? А нычка хорошая от его ударов. Вот, и кидаем за земочку, чтобы дополнительный урон был. Ледяную минку ставим. И газовую. Я тут очень долго ходил, потому что я стараюсь объяснить каждый ход. Вот. И затемочка его сейчас уронит. Мы помним, что у нас Крит был на второй раз. Поэтому урон нужно дать барьер плюс один. Вот. Он дал глубокую заморозку. Это не страшно, в принципе. За счет от холода помогает, решает. Уроним при помощи Баррика. Крит подбиваем. И Кувалдочка пошла. Первая. Он нас тпшит, в принципе, он редко тпшит в плохое место, как бы. Бывает так, что он тпшит на край скидывает как-то на нас глубокой, тем-то там еще, но это редко бывает, в основном только не происходит. Даем прыжки ему, чтобы урон дополнительный сделать. Это не столь важно, но я так делаю. Это было все четко. Смена хода, еще один барик и вторая кувалда. Крытые очень легко подбирать. Да. Если вы сделали один крит первый, значит второй будет легко подобрать. Сюда плюс один сделать и все. И вторая, третья кувалда на изи будет уже заходить. Опять глубокая. что-то он реально глубокую. Дает каждый ход это реально как-то странно даже. Я удивлен на самом деле. Вот сейчас есть шанс, что я не выживу, потому что может еще раз глубокую дать. Поэтому видите, балочку прикрываю внизу. Чтобы если дать глубокую, то меня балка спасет и даю газовую в принципе все как бы он тут не юзал ничего даже я не знаю как так получается что он как бы легкий коды делает специально что ли, подается мне обычно он фигнет творит всякую но сейчас реально удачно на моей стороне он дает глубоко каждый ход видите балка спасла но я бы и так выжил как бы но на всякий случай как бы смотрите чтобы не получать урон вороном сейчас вот видите параб еще не доведен чтобы не получать урон вороном память хп берем стазис. Чтобы еще, не дай бог, не дал метеоры какие-то там. Вот, видите, а он. Бывает, метеоры дает. Очень странный босс, на самом деле, сегодня. Он реально 4 хода подряд дает глубокую заморозку. А у вас такое было? У меня такой первый раз. На самом деле, реально, первый раз такое. 4 хода подряд глубокая заморозка. Офигеть, реально. Ну, этот перс не выжил. У нас э, лидер Рок. А он реально очень тащит бой. На самом деле. Придется ворон тащить. Ну, травим как всегда. Да, стоим вот сюда, вниз. За счет того, что перс не выжил, прохождение будет чуть подольше. А если перс выжил, мой второй, я бы быстрее прошел его намного, потому что урон к току, там у него трезы можно было давать спокойно. Травим этого теперь. Ну и ждем, пока травятся они. Тут, в принципе, бой такой турскерский будет. Ворон. Поэтому реально идеально этого босса, что вороном реально тащить. Очень легко на пилотах. Если параба могут забить, очень легко. Любую другую шапку могут забить там. То ворона нет. Скандинавский, чем хуже, тем, что он не регенится, а Ворон регенится. Кидаем блокиратор. А параб забивается, поэтому ворон рентген. У меня еще перча есть. Перчи берегите. Ну, я пока не буду тратить перчу. Дам авики. Смысла, конечно, мало, но уроник от могу пока. Ничего страшного в этом нету. Ну и можно, в принципе, утопить этого центрального. Потому что он очень плохо стоит. О, утопили. Да, они плохо стоят, но ничего страшного. Думаю, и так пройду, как бы. Они не юзают почему-то, странно. Да, странно. Очень странное прохождение, дорогие друзья. Что-то как-то реально странное. Можно дать заморозку, так как он, видите, персонаж замороженный. Ну, Эффект действует. Не замороженности, а замедленности. Вот, и заморозка больше снимает хп, поэтому я его замораживаю. Сейчас можно травить снова их. но ну, по одному травить, конечно же, сложно, да. Сложно. Ну, что поделать. Там еще охранник стоит. Ладненько, буду по одному травить. Не знаю, зачем. Можно, конечно, и без этого обойтись. Можно, но я затравлю. Победа уже будет стопроцентная, как бы. Травлю его. И встаю на него. Если он нас буран, то сам себя уронит, как бы. Он грави дает. Я попробую пройти без юза его. Но там как получится, на самом деле. Вот, бураны пошли, но так как я стою за персом, бураны полетят все в него. А, ну один в меня попал, но ничего страшного. Беру ТП-фриз. В принципе, да, беру ТП-фриз. А, он заюзал, ну ладно. Да, заюзал жестко, конечно, он. Так, ладно, беру, даю ледяную базуку снова. Я играю на пофиг, вообще тут. Тут уже реально любой выиграет, если аккуратно играть. Главное, не рискуйте, не идите на охранники, там, не оставайтесь на краях там и так далее. Прячьтесь от урона. Ну а так тут вообще изи проходится все. Да, антифриз берут. Постараюсь я без юза, без всего пройти. Без штучных. На самом деле, у меня имеется преимущество. Из-за того, что у меня легендарные предметы, ребята. Если у вас не леги, если у вас крафты похуже, вам придется постараться получше, чем мне... Я же вообще тут на изи прохожу его, как бы. Даже не стараюсь проходить его, как бы, прохожу спокойно. Этот босс проходит так же, как и Митяга за 9 минут. Максимальное время прохождения, 9 минут у меня было этого босса. Если есть парап, было бы чуть быстрее с парабом. Ну, парап минус, то он, его могут забить на хп. А так парабом быстрее проходить. Но минус в том, то, что можно проиграть спокойно. А так 100% пройдете ворном. С первого раза пройдите даже. Если без всяких э, приколов с его стороны. Бывает так, что он просто топит на шару как-то. Но это редко бывает, очень редко. Если вы делаете все как я, ничего не будет такого. Ну, даю газу, я не знаю, что еще делать. Можно дать якорь и дать нижнему газ. У нижнего больше всего хп, как бы, поэтому... Ну и все, как бы у меня еще есть этот ионная пушка. Дадим ионный пушку. Что далее? Далее можно взять вот так вот балку поставить и взять три зубчика, затянуть его. Вариантов очень много тут, чем уронить, как бы. Даже если нет параба. Даже если нет уро... урона холода большого, можно и вороном пройти. Все, один сдох. Есть такой минус, что я хотел, еще коктейль давать, но он дал вот. Зазем, коктейль плохо сработает. Но сейчас мы это исправим, ситуацию эту. Рейс получится сломать его. Да, получилось сломать как этот Зазем. Чтобы мог спокойно его уронить коктейлем дальше. Нифига себе, он какой. Наглый. В принципе, если он попал, то я попаду. Но я хочу без зюза пройти. Но я хочу попробовать эту штуку использовать. <laughs> Ладно. Попробуем попасть в него вот этой штукой. Бураны. Давай, давай, давай. Изи, изи. Фулл Бураны залетели прям в него. Ну и дальше все. Разрядник там, не знаю. Обью его как-то уже. Это пофиг вообще. Беру просто фриз. Точнее порт обычный. Ну, добиваю при помощи верта их уже минус 2 сразу даю все вот такое прохождение дорогие друзья если вам понравился этот ролик и был полезен поставьте пожалуйста лайк подпишитесь на мой э, youtube яндекс зен в приоритете конечно же яндекс зен вот, потому что я реально больше уделяю времени на яндекс цен чем на youtube хотя ролики и там и там одинаково уходит но мне реально очень важно. Индексен, дорогие друзья, реально. Всем удачи, увидимся в следующем ролике. Вы можете заказать прохождение любого босса, у меня на канале есть ссылка в описании под этим роликом на группу, где я принимаю заказы ваши. Вот, переходите, заказывайте прохождение любого босса.